Добрый день! В эфире программа «Страна-индустрия» в студии Михаил Струпинский. Какие технологии станут драйверами развития трубной индустрии? Как обеспечить эффективное взаимодействие науки и промышленности? Об этом мы поговорим сегодня с Игорем Пышминцевым, директором по научной работе трубной металлургической компании. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Михаил. Спасибо большое, что пришли к нам в передачу. Что сегодня, какие инновационные процессы сегодня идут в таком флагмане российской промышленности, уж не говорю о трубной и металлургической, как трубно металлургическая компании? Мы действительно стали и самой большой, и самой современной компанией. Естественным процессом, так сказать, нашего, драйвером наших, нашего развития является то, что мы, конечно, боремся за свои конкурентные преимущества, боремся за свои конкурентные, создаем преимущества, боремся за конкурентные позиции. И это является серьезным, так сказать, драйвером, который нас заставляет работать над технологией, над нашим продуктом, повышать эффективность производства. Ну и фактически, так сказать, нас заставило стать безусловным технологическим лидером в нашей отрасли. Послушайте, Трубная металлургическая компания, безусловный лидер российской промышленности, самый большой, приобретенный новые активы, еще больше расширилась, всегда была очень продвинутой, и к тому же входит в топ-3 мировых. Какие драйверы? Что у вас заставляет еще трудиться, работать? Почему? И как? Успокаиваться нельзя. Это очень конкурентная область. Угу. Металлургия... Это соревнование за качество продукта с одной стороны, с другой стороны объема, угу. минимальные затраты. И только так сказать, вот, двигаясь среди, в, этих, в этой координатной сетке можно достичь успеха и сохранить лидерство. Давайте тогда рассмотрим две точки. Вот, начало 2000-х, состояние компании, состояние отрасли, промышленности, мировые требования. И сегодня, насколько, вот, ну, грубо говоря, разница между этими точками, по требованиям, по запросам, по себестоимости, по другим аспектам, а, по нач... качеству, нач... по ассортименту. Начало 2000-х годов ⁇ это фактически э, создание новых... Э, э, назовем это переделом а, промышленного пространства, создания холдингов, а, как в трубной отрасли, как в металлургии, везде. Металлургии, это, конечно, на, сказать, активы были основное наследие а, советской металлургии, они были разрозненные, они пережили 90-е годы, они были устаревшие. Где-то морально, где-то уже и физически. И физически, и морально, безусловно. И поэтому это все потребовало сказать, консолидации, во-первых, активов, нового уровня управления и постановки новых задач, для того, чтобы мы перешли полностью на производство того продукта, который в полной мере может конкурировать э, с любым производителем э, на земле. А что это прежде всего? Прочность, точность, толще, разнотолщинность? Что для трубы сегодня ну, или там укрупненно является... Вы собственно... критически. Материалы, освоение новых типов труб там, и так далее. То есть что, что бы вы, вы выделили? У нас передача, к сожалению, не позволит полную эксруструбную промышленность сделать. Но что бы вы выделили из основных аспектов тогда и сегодня? Ну, наверное, всегда идет борьба... И тогда, и сегодня, и борьба идет за э, высокий комплекс свойств. Он достигается через точный химический состав, прецизионно так сказать, разработанный и э, исполненный в условиях электросталиплавильного цеха, например. Mm -hmm. Но а затем так сказать, включаются устройства для формы изменения, которые должны обеспечить точность геометрических размеров. Требования к этому постоянно растут. Качество поверхности – это продукт массовый. Металлургия выпускает десятки миллионов тонн стали. И, соответственно, это процессы очень высокоскоростные, высокопроизводительные. В условиях вот надо сочетать качество продукта и производительность. А дальше стоит так сказать, возможность достижения тех или иных свойств через там, методы термической обработки, термомеханического упрочнения – и все больше и больше внимания уделяется финишным операциям. Это контроль качества, это ультразвуковой контроль, контроль различного рода несплошностей, дефектов, чтобы для того, чтобы исключить появление любых дефектов, которые могут повлиять на, значимо повлиять на качество продукции в производстве. Хорошо, а вот скажите, вот если так укрупненно оценивать за 20 лет, сколько смен вот, ну грубо говоря, производственного цикла принципов производственных машин, там, станов и так далее, произошло вот на предприятиях Тмк ну, укрупненно. Понятно, что были какие-то совсем устаревшие, их надо было в принципе менять. ну укрупненно все-таки тип был тот же самый. А сколько сменилось укладов? Мы Если прят... сменилось. Мы перешли на новый уклад, мы этим гордимся. Mm -hmm. Цикл металлургии достаточно длин, длительный, и обычно металлургические агрегаты работают 40-50 лет. Mm -hmm. И вот за последние 20 лет мы сменили технологический уклад. Мы, начали... мы полностью ушли от а, мартеновского производства, мы полностью перешли на непрерывную литую заготовку, которая непосредственно в трубпрокатном агрегате используется. Мы заменили целый ряд трубпрокатных агрегатов. Мы построили средства термического упрочнения, которые позволяют достигать максимальной прочности. Ну и мы создали собственную линейку резьбовых соединений, которые позволяют обеспечивать, так сказать, технологически обеспечивать любые сложные условия добычи углеводородов. Многие представляют, что углеводород добывают, так сказать, путем бурения углубь, сугубо ну, перпендикулярно поверхности. Наш, наш зрители знает, и, откуда берутся и, углеводороды. Вот, а на самом деле это очень сложные условия добычи, они все время усложняются, поэтому соединения труб должны быть ну, так сказать, должны перестать быть слабым местом вот в этой длинной, так сказать, колонии, длиной несколько километров. А когда вы говорите мы, вот можно описать тот коллектив и вот ту структуру, как она, во-первых, называется, какое место занимает она в ТМК? Я руковожу научно-исследовательским центром в ТМК. И, собственно, в ТМК у нас два научных института: это Институт Роснети, который mm -hmm. Русники, который, э, ему исполняется в этом году 60 лет, который был создан для, э, так сказать, обеспечения технологического развития отрасли, когда добыча углеводородов пошла в, в Западную Сибирь, и, соответственно, трубная промышленность на Урал. А второе, это вот наше одно из последних э, достижений, это создание научно-исследовательского центра в Сколково. Это очень современный... Прекрасно оборудованный центр, уникальным оборудованием для того, чтобы мы могли разрабатывать продукты на самом высоком уровне, востребованные нашими так сказать, потребителями. Это теперь не только нефть и газ, это и машиностроители, это и атомная промышленность, энергетика, это авиация, космос. Все Вы все непосредственно руководите этим комплексом. Да. Сколько человек? Сегодня? Ну да. Сегодня мы... Можно сегодня, можно завтра. Как нравится? Мы находимся в развитии. То есть всего у нас занято порядка 500 человек в исследованиях и сработках. Это как централизовано в институтах, так и распределено по заводам компании. Ну и мы продолжаем расти, потому что мы только в первую очередь запустили в Сколково. Недавно произошло. Ну, это произошло уже во второй половине, сентябрь-октябрь 2019 года. Относительно, Относительно недавно. Но там мы создали очень специальный сказать, комплекс оборудования. Каждая единица оборудования, наверное, не является супер уникальной, но вот сам весь сам набор оборудования, тех возможностей, которые мы создали для себя, они нам открывают достаточно такую перспективу для разработки продуктов на самом высоком уровне и, так сохранения наших конкурентных позиций. А можно укрепления? вам вот, ну, на, на удачу задать один интимный вопрос? Да. Смотрите, ну, в, как любят говорить в Совке, там, в Советском Союзе, в советское время, как бы ни говорили, были такие отраслевые институты, и было довольно много. Вот. И они, в общем-то, достаточно заметно развивались, являлись многие из них. Так, ими руководили там, часто и академики РАН, там, и довольно известные такие фигуры, создатели целых школ научных. И они там вырабатывали отраслевые нормы, там, стандарты. Так, то есть была неведомственная наука. Сейчас, и про... наверное, что... она была ведомственная, но не корпоративная, поскольку корпораций не было. <свят> Возможно, да, вы абсолютно правы. Вот, сейчас и много компаний различных сфер, различных секторов идут по пути создания своих, и часто не менее мощных, а часто даже более мощных, более оснащенных, чем те а отраслевые институты, центры. То есть, вот скажите, вот эти центробежные, центростремительные явления в отраслевых науках, а это важно для развития промышленности, выработка общих торм, частных и так далее. Как вы сами к этому относитесь? Какие плюсы, какие минусы этого процесса? Э, ну, отраслевая наука в нынешнем понимании, это действительно наука, прежде всего, частных компаний. Крупных. Крупных частных компаний, потому что... Ну, крупные, потому что только крупная компания может себе это позволить. И, конце, и задачи в, такие перед собой ставят. Да, и имеют и соответствующие задачи, поэтому э, выигрыш здесь совершенно очевиден в целеполагании, в концентрации какой-то, э, на основе какой-то бизнес-идеи, в концентрации, так сказать, усилий и направления э, деятельности. Вот это, безусловно, э, очень важно. Ну, тем не менее, сохранились у нас, так скажем, институты прежние, общие, так сказать, отраслевые или подотрасли. В частности, вот наш институт Ти уже сказать, более 20 лет ведет секретариат технического, национального технического комитета стальные чугунные трубы и баллоны. Ну, потому что без национальной стандартизации невозможно. Дуже нельзя жить. да. И... То есть приходится отраслевым вот этим даже, я бы сказал, частным институтам где-то на себя брать нагрузку, которую частично несли на себе вот эти вот союзные заведения. Я бы сказал, это может быть нагрузка, но она почетная нагрузка, mm -hmm. потому что работа по стандартизации, она чем важна? То есть важно то, что все технические инновации, которые реализованы в результате инвестиционных программ, они должны найти отражение в нормативных документах национальных. Иначе это все становится, ну, так сказать, не, не, не до конца полноценным. Конечно. Игорь, спасибо вам большое за очень интересный разговор. Полную версию интервью вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале или послушать в подкасте «Страна-индустрия». Все выпуски программы можно найти на сайте industry.tv.ru. До встречи. С вами был Михаил Струпинский.